Серьезно? Маловато вас. Энтони Грин, где мой отец? Он запомнился мне в луже своей собственной крови. Хорошо. Ты знаешь, кого я ищу? Нет. Ну, если ты мне не скажешь, скажет банша. Говори! А? Бьешь, как долбаная девчонка! Нужно поговорить. Как ты меня нашла? Энтони Грин идет за тобой. На этот раз он от меня не сбежит. Они идут сюда? Да. Она должна знать правду. Есть план. Скоро будет. Взять его живым. Живым и здоровеньким. Они здесь. Бери пушку. Прошлое не изменить Я найду тебя Он был мой Проходим поиграть Двери открываются, Готово? Как всегда Мы знаем, как это закончится. Уверен. Месть Баншей. Ты знаешь, что делать.